Итак, решаем уравнение равновесия. 6 уравнений равновесия для нашего тела. Давайте мы э, вот для, напомню, для вот этого, для вот этой части нашей конструкции. А, Б, С, для части А, Б, С нашей конструкции. Ну, давайте запишем проекцию всех внешних сил на ось Х. Значит, это, я пользуюсь, обратите внимание, другой системой координат, в отличие от этой задачи. Поэтому, вы, если будете сравнивать здесь, учтите эту, это различие. Значит, давайте сразу запишу. Значит, F, лучше всего сделать в таких случаях вот такую табличку. F, а проекция на ось x равна нулю на ось x, на ось то есть она равна, стоп, извиняюсь, на ось Х она равна минус F. На ось Y она равна нулю, на ось Z, вот на этой оси мы рассмотрим, она равна нулю. FB на ось X равна нулю, на ось Y нулю, на ось Z она равна 2F. FC, но это неизвестное, поэтому мы просто пишем FC, вектор. На ось X это у нас будет что? поперечная сила на оси x, то есть qx, это у нас будет qy на оси y, и на ось z это у нас будет продольная сила, то есть n в точке c. Но не будем каждый раз писать точки c, понятно, что сейчас мы рассмотрим все в точке c чтобы не загромождать чертеж. Ну и то же самое, значит, mc. Внешних моментов здесь отдельно действующих нету. Есть только mc, но его проекция будет тоже, соответственно, чему равняться. Она будет равняться mx, 2 изгибающих, 2 изгибающих составляющих, плюс крутящий момент по оси z. Вот наши все вектора, которые здесь действуют. И нам осталось только записать... Значит, вот это для каждого из этих уравнений. Итак, сумма проекций всех сил на ось x. Внешние силы, это у нас какие? Внешние силы это f a и fb. На ось x мы их складываем и что получаем? Мы получаем следующее. Минус f плюс 0 плюс qx равняется нулю. Вот мы записали внешняя проекция на силы А на ось Х, проекция внешней силы B на ось Х и проекция внутреннего силового фактора на ось То же самое делаем с осью Y. Вот эти 0, 0 и Qy. То есть мы получаем что у нас мы получаем? Мы получаем 0 плюс 0 плюс QY равняется 0. То же самое мы складываем, что на ось Z проецируем. Вот этот вектор на на ось Z. 0 плюс 2F плюс N. 0 плюс 2F плюс N равно 0. Теперь у нас система получилась раз, два, три неизвестных, три уравнения. В принципе, она решается однозначно. Нам даже не надо выписывать все уровни. То есть QX равняется F у нас qy у нас равняется 0 и n равняется что минус 2f. О чем говорит это решение? О том, что я, когда записал вот таким образом проекции все положительными со знаком плюс, это означает, что я направил вектор fc, то есть вот этот вектор fc, я направил в первый октант квадратно-пространственной -сист... системы координат. То есть все проекции положительные qx, qy и nz. То, что QX у меня положительное, подтверждает это направление. А то, что N у меня отрицательное, говорит о том, что на самом деле у меня он лежит. Ну и то, что вообще-то 0, это значит, что он у нас в плоскости X, O, Z вообще лежит. Это реакция по оси, то есть на оси Y вообще не проецируется. Ну и, конечно, он направлен, что против оси. Z, то есть он лежит в плоскости xoz вот туда, куда-то. То есть в плоскости xoz это первый, значит, второй квадрант. Вот решение, значит, для сил внутренних силовых факторов. Теперь осталось все то же самое сделать для моментов. То есть мы вот это уравнение моментов мы проецируем. На оси x, y и z. Ну, давайте сделаем. Итак, внешних моментов приложенных нету. Нам только осталось только вычислить, что два момента. То есть давайте я выпишу отдельное уравнение. Что значит сумма всех моментов внешних плюс значит, внутренний силовой момент? Это означает следующее: отдельно все моменты, которые уже есть, внешние, m1 плюс m2 плюс и так далее. Плюс моменты всех внешних сил, то есть момент силы P1, плюс момент силы P2 и так далее, и так далее. Плюс внутренний силовой фактор. Вот о чем это уравнение. И когда я говорю, что у нас внешних моментов нету, у нас действительно здесь нету внешних заданных моментов. То есть, вот никаких таких рисунков у нас. Нету. Значит, у нас остается только что. Давайте это уберем. Значит, у нас остаются... То есть, вот эти моменты у нас внешние не заданы. Они все равны нулю. Но у нас остаются еще моменты от приложенных внешних сил. Давайте их вычислим. То есть, мы вычисляем моменты, да, относительно все моменты относительно точки С. Момент этой силы относительно точки С, он, в общем-то... Ну, Давайте, ладно, вычислять по очереди. То есть мы проецируем сейчас моменты всех этих сил и внутреннего силового момента в точке С. Мы проецируем на ось x, y, z. Эти мы задали, мы всех их задали так же, как и для внутреннего силового фактора в виде силы. Мы задали положительные, то есть все эти значения положительные. значит Я этот вектор допускаю, что он лежит в первом октанте пространственной системы координат. Здесь у нас что получается? Ну, давайте вычислять. Значит, момент силы P1. Давайте опять как и этот вектор, мы сразу решим его относительно всех осей. Значит, относительно, вот у нас сила P1 это сила F. Относительно оси X Момент равен нулю, потому что параллелен оси X. Относительно оси Z и относительно оси Y. чему он равен? Относительно оси Y y и z он равен следующему мы просто э, берем плоскость перпендикулярную например относительно оси x мы вычислили это 0 а теперь мы вычисляем значит вот эти два момента м м y p1 он будет равен я использую вот это правило то есть я проецирую на плоскость перпендикулярную значит, оси и беру произведение модуля этой проекции на модуля силы на эту плоскость, проекции силы на эту плоскость на плечо. Я уже начал, видать, устаю заговариваться. Итак, у нас ситуация такая, вот наша ось Y, вот наша сила P1. Если я спроецирую в плоскость это все перпендикулярно, то есть XZ, то плечом будет являться как раз вот эта расстояние 2а у нас это расстояние 2а по условию значит здесь у нас будет что 2а ну и если это ось y а это сила наша p1 то это у нас будет что она вращает относительно оси она вращает против часовой то есть положительным будет знаком то есть f умножить на 2а значит модуль будет вот таким то есть 2f это наш плечо 2FA, это наш момент положительный. То же самое вычисляем, что модуль относительно оси Z, то есть мы вычисляем момент этой силы P1 относительно оси Z. Ее модуль опять равен F, надо вычислить ее плечо и задать знак плюс или минус. То же самое, только теперь я говорю, это у нас ось Z Сила у нас P1, это сила F, она действует вон там. Если я проведу ось и проведу перпендикуляр, это будет как раз плечо А. И вращает эта сила у нас что? По часовой. То есть, если вы посмотрите с положительное направление оси Z, то есть вращение пытается происходить по, по часовой, пытается провернуть эту конструкцию. Значит, момент отрицательный, минус F, A. Соответственно, это у нас будет минус F, Аналогично мы вычисляем момент чего второй силы. То есть мы раскладываем его на три составляющих mx, my, то есть mx, my и mz. Ну, соответственно, как и здесь, мы видим, что здесь тоже все достаточно неплохо. Вот это, значит,